ваша кожа нуждается в интенсивном увлажнении, восстановлении и коррекции, обратите свое внимание на линейку ZEN компании Lambre. В составе этой линейки основным компонентом является экстракт стволовых клеток красного риса. Компонент, который отвечает в первую очередь за регенерацию, за способность кожи обновляться и продуцировать новые клетки волокон коллагена и эластина, а также восстанавливать ДНК. Что, собственно, и говорит о том, что данный продукт в действии пролонгированном, то есть при регулярном использовании, способен корректировать имеющиеся возрастные изменения, а именно повышать упругость кожи, устранять некоторые морщинки, в том числе и в зоне вокруг глаз, а также корректировать овал лица. В серии представлен как дневной, так и ночной уход. Сейчас перед вами дневной крем, который помимо стволовых клеток риса содержит пептид аргирелин, который работает подобно ботоксу. То есть он способен блокировать определенные сигналы, которые посылаются на мышцу и тем самым ее расслабляя уменьшать визуальное проявление морщин. Особенно это заметно в верхней трети, поэтому если вы страдаете, например, межбровной морщиной или у вас уже имеется поперечная морщина на лбу, данная линейка будет максимально эффективно корректировать это возрастное изменение. В составе достаточно базовые масла, которые не обладают комедогенностью, данная линейка подойдет для всех типов кожи, кроме жирной и проблемной. Очень комфортные текстуры, которые легко распределяются, не оставляя ощущения жирности, при этом очень увлажняя питая кожу кремовая текстура очень приятный легкий ненавязчивый аромат средство впитывается достаточно быстро обладает фактором защиты от солнца spf 15 и в целом исключает необходимость нанесения сверху солнцезащитного крема